Мне реб ⁇ нка сказала, мне Грустных и смешных, Грустных и смешных. размешанных, на свете, но прожить Видели, ваш мачеху